Любовь к себе, прощение себя, позволение просто быть счастливым. Такие простые истины, которые многие уже постигли или хотят постичь, но почему-то не всегда получается. Как психолог я знаю много техник и способов, как решить эти проблемы на консультации. Однако никакие техники не будут работать, если сам человек не готов. Не готов спуститься в глубину к своей боли, к своим глубоким воспоминаниям, которые он так тщательно оберегает, чтобы они ни в коем случае не выходили на поверхность. Но без этого никак не получится. Не приняв какую-то свою часть, мы не можем ее изменить. Закрывая глаза, мы не видим происходящего. Поэтому, чтобы поменяться даже в самом лучшем, в том, чем хочется, иногда приходится честно прикоснуться к тем частям, которые не хотят видеть наши глаза. И мне очень трудно было создать эту медитацию. Наверное, это самый простой запрос и самое простое решение. Любовь к себе, счастье, прощение. В этом есть решение большинства человеческих проблем. Но почему-то так сложно к этому даже прикоснуться.